Приветствую вас, дорогие друзья, любовью Господа Иисуса Христа. Сегодня я хочу поговорить о страданиях Иисуса Христа за наши грехи и беззакония. Пророк Исаия ясно говорит об этом в своей книге 53 главе «За 747 лет до Рождества Христа». Начнем со второго стиха книги Исаия. «Ибо он зашел пред ним, как отпрыск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 Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему час между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и злодеям причин был, тогда, как он понес на себе грехи многих и за преступников сделался ходатаем. А сейчас я вам расскажу стих, также посвященный страданиям Иисуса Христа за наши грехи. Господь раскинул руки на кресте, в божественной любви людей всех обнимая, но руки римских палачей в них гвозди жадность вбивали, и стуки отбиваемых гвоздей Марии в сердце, Словно нож впивались, Понятно, стала матери теперь И в ночи явления, И Симеона старца предречения. Так вот она, цена людей спасения. Прибили ноги, и тяжелый крест На лобном месте стал приподниматься. Надулись вены, раны от гвоздей Под тяжестью Христа с невыносимой болью Стали разрываться и струйки Алой крови потекли С людей всю грязь греха Смывая Собой завет любви И тайну вечной жизни Утверждая Да разве можно нам грешить И попирать Святую кровь Любви завета Соблазном хладнокровно послужить Духовной немощи слабеющего брата. Господь злословим был, но сам молчал, страдал, безвинно умирая. И чашу горькую всю сам испил до дна, за нас не угрожая. О, Боже мой, даруй же нам нести свой крест, как ты, покорно, на зло любовью отвечать, скорби, прилежнее молиться и все с благодарением принимать, чтоб можно было свыше нам родиться. Аминь.